как начать зарабатывать новичку, как стать топовым партнером и зарабатывать на партнерках от 5000 рублей в день на полуавтомате. Вот такие вопросы мне задают. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Аринина, и уже более четырех лет я успешно зарабатываю в интернете. Я вхожу в топ партнеров на Глопарте, а кроме этого я являюсь автором топовых курсов и за последние 6 месяцев я выплатила более 2 миллионов рублей моим партнерам. Хотите получить кусок от этого пирога? Смотрите это видео до конца, потому что я подготовила для вас кое-что бомбическое. Итак, давайте посмотрим, сколько зарабатывают мои партнеры. Прохожу во вкладку с моими партнерами и сейчас я открою профили каждого партнера, чтобы увидеть суммы заработка, которые они получили работая в моей партнерской программе. Имена партнеров я скрою, так как это конфиденциальная информация. Итак, суммы заработка. Вот данный партнер заработал. В моей партнерской программе 437 359 рублей. Давайте посмотрим другого партнера. Этот партнер заработал 331 460 рублей. Следующий партнер 330 000 1 рубль. 330 000 заработал данный партнер. Переходим к следующему партнеру. Этот заработал 443 094 рубля. Посмотрим еще, чтобы были точно уверены, что все реально. 359 339 рублей. Посмотрим еще несколько партнеров, чтобы убедились, что действительно... Все реально и действительно можно зарабатывать хорошие суммы на партнерках. Итак, этот партнер заработал 262 687 рублей. А этот партнер 156 037 рублей. Итак, как вы видите, все реально. Это не нарисованные скриншоты, это реальный сайт. Здесь подделать ничего нельзя. То есть вы видите, что сумма действительно реальная. И совсем скоро вы тоже сможете зарабатывать, как эти партнеры. Я подготовила для вас готовый комплект для заработка на партнерках. Все уже готово для вас. Вам остается только взять это, настроить под себя и начать получать от 5000 рублей в день уже в самое ближайшее время. Можно сказать, что это заработок на автомате. После настройки системы вы будете получать продажи на автомате. А также будет происходить сбор базы подписчиков, которые будут покупать у вас снова и снова. Это нескончаемый источник дохода. Что ж, друзья, вы готовы уделить на этого комплекта 2-3 часа вашего времени, чтобы потом отдыхать и заниматься своими делами, пока ваш счет пополняется? Поверьте, это все реально. Это не очередной какой-то теоретический сомнительный курс глопарта. Нет, это готовый, оттестированный бизнес под ключ, который позволит вам с легкостью стать топовым партнером и получать уже в ближайшее время от 5000 рублей каждый день. Что ж, друзья, проходите ниже на этой страничке, под видео читайте всю информацию об этом бизнесе под ключ, который я назвала «Партнер на миллион». Получайте этот готовый комплект «Свои руки». Настраивайте его и увидимся в топе партнеров.